Пятигорск не самый богатый город по части мостов, но даже среди тех редких можно вспомнить пару достойных историй. Я подготовил одну из таких для вас. Эта история началась 70 лет назад, в 1956 году. В Пятигорске, в районе Горопоста, проживал Яков Хачатуревич Симонянц, недавно вернувшийся с войны. С войны Яков принес 7 наград, среди которых медаль за оборону Кавказа. Работал Яков таксистом в Пятигорском таксопарке. Надо сказать, что профессия таксиста в те годы была очень уважаема, и каждого водителя знали в городе в лицо. Даже работая таксистом, Яков был награжден званием ветерана труда лучший водитель за работу без аварий а проживал яков хачатуревич со своей семьей недалеко от улицы заводская сейчас она называется кутейникова все бы хорошо да на повороте издавна было вражек который то и дело набирался водой перебираться через него было очень неудобно а чтобы попасть на противоположную сторону необходимо было бы объехать через весь город Смотрел Яков на многолетние страдания своих соседей и, поняв, что помощи ждать неоткуда, решил взять дело в свои руки. Раздобыл трубу в размер овражка и, положив ее на дно, утрамбовал щебенкой и камнем, а после забетонировал. Получился добротный переезд на противоположную сторону, не только для пешеходов, но и для автомобилей. Таксиста Яшку знали многие, и так импровизированному мосту и пристало название «Яшкин мост». Представьте себе, раньше для того, чтобы попасть на противоположную сторону, необходимо было бы объехать через весь город, а теперь достаточно было произнести фразу «поехали через Яшкин мост» и водитель понимал, о чем идет речь. Сейчас на месте овражка обычный перекресток – улица Мира и Кутейникова. Каждый день мимо этого перекрестка проносится море автомобилей, и никто даже не вспоминает об этой интересной истории. А все заслуги с годами перешли на железнодорожный прокол, который находится неподалеку. Именно этот прокол мы и привыкли с вами называть Яшкиным мостом. Этот прокол тоже имеет свой характер. Дело в том, что он узкий и низкий, и низкий настолько, что под ним проедет не каждый автомобиль. Водители на знаке обращают внимание редко, поэтому застревают, царапая крыши своих автомобилей. Администрация города все же сделала подземный переход для пешеходов рядом с проколом. Хоть как-то улучшили ситуацию. Много кто помнит историю настоящего Яшкиного моста, но рассказать ее достоверно может далеко не каждый. Для подготовки этого материала мне пришлось посетить Горьковскую библиотеку, опросить людей в городе, в том числе и проживающих в районе Горопоста. Даже соседи Якова Хачутуровича рассказывают эту историю так, как будто это было в другом месте и очень-очень давно. Нам все же удалось познакомиться с дочкой Якова Хачатуровича, которая не только рассказала историю своего отца, но и показала место легендарного переезда. Их семья и по сей день проживает в районе Горопост. У города много легенд и историй, и это одна из тех, которая достойна, чтобы ее помнить.